И всем привет, меня зовут Макс Прям подпишись, сегодня говорим про апатию. Сейчас в начале сказал такое слово, смотри, что у нас тут фон какой-то черный, да? Что это значит? Апатия, это значит, что ты сейчас не настроение, и оно призывается, скорее всего, у меня оно призвалось, потому что я начал как-то больше вечером учиться, потом уже начинаю ночью. И ночью, блин, начинаю снимать ролики. Ну, немножко так начну. Потом уже все же уберу, наверное, эту тему. Там у вас, может, появится идея. В общем, какая рекомендую, ночью, очень наверное, что-то вот начать. Вот Начните свое хобби, чтобы победить апатию. Или прокачать ее. Да, возможно, это просто словам, но э, реально срабатывает. Поэтому, как победить апатию, поможет только если вы сами себя найдете внутри и раскроетесь, как творческая личность или вы математик, там решайте там с примером Я кстати, у нас там есть и и математика, и творческий, я прям все попробовал, вы тоже пробуйте все специальности, но если вы уже все попробовали, то значит понятно, что вы чувствуйте себя в апатии, потому что апатия это значит опыт вы прошли через все вам уже скучно жить типа того скупочку напиши в комментариях в чем твоя причина вот напиши прямо сейчас потом через два года три года зайдешь на этот ролик может быть случайно там снова апатия нападет и напиши точнее почитай что ты написал и напиши комментарий, все понял там всякое такое отметить свою историю, тем самым тебе будет вдохновление то, что, хм, я там старался, я там писал прям целый диалог, поэтому сейчас просто пиши целый диалог, что потом, через два года, она тебе сказала спасибо, ну, там скажешь спасибо, вау, ты старался лучше, чем я, я уже не могу такой сильный диалог тебе писать в ответ. Он может быть любым. Он может быть апатией от чувства, ты не, пой... не понял, как ты ее рассказал правильно. перезапиши ролик, или вообще не снимаю, у тебя плохой голос. Напиши, кстати, комментарий. Хороший у меня голос или плохой? Вот вопрос, самый тяжелый. Да, такой стрёмный вопрос. Кстати, кому нравится черный фон? Вот, напиши в комментариях. Если тебе не страшно, то снимай. Точнее, ну победи апать. Учись ночью, если тебе не страшно. Апать ты можешь победить страхом, а пати можешь победить любыми штуками. Но я не профи. Но пока не знаю только про страх. Можно в хобби победить страх. Это как знаешь, какая-то война. Ты берешь что-то себе, например, ты очень мастер по хобби, по шахматам можешь в принципе ночью сыграть шахматы с самим собой возможно ты будешь концентрироваться только на шахматы но ты должен включать фантазию что ночь это твой враг он играет с тобой то есть ты не сам с собой а ты сам с собой но с ночью ночь твой враг он контролирует твои ходы и ты играешь с ним это пример но он такой тяжелый конечно нормальный такой но в принципе, если вы поняли все, то вы примите примите все это на примере своей, своей специальности, своей хобби. Не знаю, чем вы занимаетесь. Пиши в комментариях, то у нас будет легче. Потому что сейчас так угадывать можно так доугадываться, да что примера я эти не найду. Например, в принципе, отлично. так нормальный. И быть и много шахматы, я помню. А, много любят, кстати, игры, поэтому не зря говорят. Любишь вкусную еду, кова, а, кома, там, играть любишь, там, 18+, там что-то еще было, помню, одежда крутая, потому что самое это фоткаться, ну, это одежда одеваешь, фоткать это дополнительно, это не говорится, что ты фоткаешь. В общем, эта штука такая развлечение, чтобы чем-то себя увлекать, это быстрое получение удовольствия, так говорится. Просто видеоролик один, я запомнил, что есть такая функция. Только уже его потерял, конечно. Но помню некоторые моменты. Хоть что-то. Потом добавлюсь от себя, и в принципе ролик готов. Вот. Можно готовить... Ну, это уже хобби. Готовить. Ну, это дополнительная работа. А вот увлекать себя чем-то... Напиши, чем ты увлекаешься себя. Потом разберем Играми всякое такое. Фух, давайте уже другую тему. Это самая сложная тема была. В принципе, можно заканчивать. В следующий ролик я запишу на другую тему. Всем удачи, всем пока.